Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по боксу. Лаки 24 октября я писала краткое видео по этому боксу. В этом же видео я хочу сделать вывод. У меня есть минималка на вывод. 200 биткоин Сатош. Рекламку я просмотрела. Давайте кликаем «Вывод». Нам показывают прямой кошелек. Я буду выводить на Pay. Минимум на вывод 200 сатошеков. Ну, все. Вроде. Это мой первый вывод. Кликаем. Ага, здесь пароль. Вывод. Загорелось зелененьким монеты выявились баланс обнулился переходим на кошелек перезагрузить лайки дик нет 200 сатов 27 октября все шикарно бокс платит кому интересно работайте Неинтересно, пройдите мимо все благодарю за просмотр до новых встреч!